Солодный, я Виктор, компания «Контарная любовь». Понравилась как Светлана Дементьева? Демина. Демина. Светлана Демина молодец, такая интересная сказала. Опять показала да, нам, что должна быть дисциплина, и все прописано. И система. И дисциплина и система. Хорошо. И, будете ли применять полученные знания? Конечно, будем применять. Будем стараться, будем им писать, даже, чтобы они нам Рассказывай пока. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста.